Скоро первый снег на улице суета, а я иду с учебы встречать тебя. И пока люди злы, у всех забот полон рот. У нас с тобой, дорогая, все наоборот. Наместить мой яркий свет, зло проиграло добру. Просто иди ко мне, и я тебя обниму. И даже света конец не разлучит нас, придя. Ты влюблена в меня, а я влюблен в тебя. Наши мечты сбудутся И вечереды сгинут с пути Мы словно две части в судьбе Ты нужна мне Все половинки лучше, чем быть одному, Найди ее зову. Сердце следуй своему. Возможно, будет тяжко свое счастье поймать. Однако верь в него, не прекращай искать. Кто-то, наверное, скажет, Как ванильные слова, но как выражать чувства. А ведь жизнь одна да бесен много. Есть большая честь любви, но я по-своему вижу мой посыл, лови Yeah